скайпе. Да, я их, их у всех спрашиваю, все, в телефоне, в записной внес. Ну, чтобы связь была, если что-то отправить, что-то там позвонить и знать, в каком регионе, там, если мероприятие какое-то проводится. Ну да. Ну я да, я, вас, я и по e-mail сижу, и по скайпу скинул так, чтобы и там, и там было. <как> Владимир, <как> вот э, до этого я говорил, то есть.. Э, Момент какой? Сейчас э, хочу хочу купить пакет полный у вас юридически, там, да, то есть пакет документов. Uh -huh. Вот, хочу посмотреть, ознакомиться. Вот, э, э, что это такое? То есть э, вот как раз хотел с тобой на эту тему пообщаться, чтобы ты рассказал мне, то есть, действительно ли у вас сто процентов дел. Как вообще вот эта вся процедура судебных разбирательств с банками обстоит? Подожди, вот первый вопрос. Где ты видел, что я говорил или писал, что у нас 100% выигранных дел? На сайте правовед Сибирь". Нету там такого. Так. Вот и открывают сайт. Закон освобождаем от кредитов. правецибир.ру английскими буквами. Так. Сто процентов выигранных дел. Так, так. А, разве не у вас? Есть надпись по поводу ста процентов сто процентов законно, 4%. это на сайте русскими буквами ру ой, .org, это первый сайт лендинговый, там было И то здесь тоже нет закона, освободим от кредитов, Тут да. тоже, вот я сейчас открываю, я не был на нем на год А, процентов реально написано Да, да, да ну. Я читал это, я не просто не придумал, это реально там, вот, такой находил. Не, ну вопрос где? Вот понимаешь, где-то, а потом спрашиваешь человека, где ты ведь, Да я не знаю, где видел. Как бы вот просто mm -hmm. эта каша в голове, не уложившаяся, там-там образы набрался, и ты их смешал у себя в голове. Поэтому я и сразу обращаю внимание. Значит, раз обращаешь внимание, значит, процент не стопроцентный. Вот. Я, когда делаю дела, я их делаю на 100%. Как я могу тебе давать 100% за то, что ты будешь делать? Я же не несу ответственность за твои поступки, за твои действия, за твою жизнь. Это понятно. Я имею в виду, когда спрашиваю про алгоритм действий, то есть я имею в виду, может быть, у вас протоптана дорожка, которая уже при соблюдении алгоритма… От, отве, отвечаю. Вот я беру простой элементарный, самое простое. Возврат страховки, ну вот с 1 января теперь 14 дней, а не 5 дней по возврату страховки Вот я делаю, у меня, ну документы, отправляю, тычкую везде То есть соблюдаю все инструкции, там, которые я сам записал, да, там все освоил Человек покупает документы, у меня 100% получается Человек покупает документы, делает и у него не получается Кто в этом виноват? А когда начинаешь разбирать вопрос и глубина в этом копаться, выясняется, человек туда не вовремя отнес, там не так написал, там где-то свое что-то придумал, что-то удалил, не зарегистрировал, отправил в тот офис, в котором он брал кредит, а не отправил в Москву на юридический адрес тому лицу, кто имеет право действовать без доверенности. Отправил тому, кто не имеет права выносить никакие решения и так далее, и тому подобное. То есть люди не получают результат лишь по той причине, потому что они невнимательно относятся тут, к инструкциям тут, и к алгоритмам. Значит, алгоритм 100%, так ведь? Да. да. Но вы, я же своим опытом, ребята своим опытом показывают. Мы же это не с пальца высосали виртуально придумали. Я протоптал, сделал, получил результат. Я записываю вот от начала до конца вот. Вот это я делал, вот это делал вот так, вот эти документы отправлял сюда, в такое-то время, вот чеки с почты России, вот я звонил в колл-центр Сбербанка там, и вот такой вот результат, вот они у меня деньги зачислены на карточку. И все это фиксирую показываю, у меня 100% результат, у всех разный будет результат. Mm -hmm. Так же как и в спорте, это не только в правоведе, в спорте так же самое. Вот э, я всегда занимал первые места по легкой атлетике, а другие ребята не занимали. Да, я понимаю. Я единственный говорил же как раз про алгоритм, то есть алгоритм, то есть рабочий алгоритм, вот мне что важно, понятно, что у всех опыт разный, все по-разному делают, кто-то соблюдает, кто-то нет. Главное это алгоритм. Но смотри, вот главный алгоритм, даже если мы сейчас на этом остановимся, стержне, да, что главное алгоритм, вот смотри. Ты в республике в своей находишься. У меня Красноярский край, у нас разная, так сказать, ну, среда вообще нашего обитания, сама по своей сути, исторически сложившаяся, разный менталитет, разные люди. Где-то больше взятничества, где-то меньше, где-то грамотные специалисты, где-то меньше, в разных отраслях. И вот я пишу, допустим, один и тот же документ, ты составишь точно, точно, все качественно, ты сделаешь все правильно. Вот к тебе нет проблем, вопросов, да, вот ты сделаешь все качественно. Но ты документы принесешь, зарегистрируешь и будешь ждать, когда, какое решение вынесет то или иное должностное лицо. И, допустим, твой документ попадет к безграмотному специалисту, который диплом купил, который пропил все там дни учебы в университете. И просто у него папа там где-то работает какой-то шишкой, и он его устроил. Этот специалист на твое заявление, он вообще ничего не отреагирует. Он просто тебе пришлет отписку, не ссылаясь ни на какие ссылки закону. И такое в кругом происходит. Потому что процент ответственных, качественных людей на должностях очень маленький. И поэтому я всегда говорю, результат зависит от количества приложенных усилий. Порой приходится понаписать 10 жалоб вместо одной. Приходится порой возбудить уголовное административное производство, прибегнуть там э, к Следственному комитету прокуратуры, к прокуратуре, к полиции, там, к Роспотребнадзору, к антимонопольной службе, чтобы поставить этого чиновника, который не хочет реагировать на мои заявления, поставить его на место, наказать его лишением должности. И следующий, который специалист придет на его место, тот уже имея вот этот опыт что с ним может произойти, то же самое, уже будет делать качественную работу. То есть мы, каждый человек из нас, своими поступками, действиями делает окружающий нас мир качественным. И это качество растет. Я эту тенденцию вижу прям, ну, каждый день ее вижу, потому что обратная связь, тысячи людей дают обратную связь в течение суток, там, Пишут у кого что получается, у кого что не получается и так далее. И, и вот еще хочу добавить то, что взять допустим год, год назад, два года назад. Я думал, что я знаю там все, да. но я каждый день что-то изучаю, какую-то информацию получаю. Вроде бы об одном и том же, все про банки, все про кредиты, но каждый день нахожу еще новые-новые рычаги. Потому да. что мои знания и опыт растет. И ну, да, нет знания. пределу совершенства. Согласен. Согласен. Знания э, не оконечны. Да, да все стремится в бесконечность. Конечно. Понял. То есть э, вот еще вопрос. Э, вот этот пакет полный, э, что он мне даст, что я смогу с этим пакетом документов э, сделать? То есть, и, есть, смогу от, ну, есть... от, от, от, отвечая на вопрос, пакет документов – это азбука. Вот Прежде чем изучать химию, физику, там, геометрию и другие науки в школе, ты пришел в первый класс и начал изучать азбуку. То есть учился читать, быстро читать, на слога раскладывать, там, писать и так далее. Вот этот пакет документов – это и есть азбука. На самом деле документов у меня только на компьютере больше 50 миллионов. Если я тебе их сегодня даже скину, тебе жизни не хватит, чтобы их даже все просто прочитать, не говоря уже о том, чтобы их осознать. Mm -hmm. Так же, как и мне. То есть я тоже не все материалы читал. Я некоторые материалы читаю, там наискосок пробежался, содержание пробежался, все ценен, важен, пригодится, все сохранил. И могу потом даже и к нему не прибегнуть. То есть, этот пакет документов – это азбука. Это просто оплата входа в сообщество на самом деле. И потом уже в чате своего региона происходит общение с сотнями людей, которые… почему сотнями? Их на самом деле тысячи. Просто у нас 8 чатов разбиты на э, округа. То есть, 8 округов в России. Ну, есть еще чаты по Казахстану, Украине, Белоруссии, Финляндии, Эстонии, <coughs> Италии. То есть, я просто сейчас говорю про Россию. То есть, людей на самом деле тысячи. У нас только официально зарегистрированных, продвигающих свою партнерскую ссылку за два года больше 16 тысяч человек уже. А в чате твоего региона будет ну, до тысячи людей. Просто сразу, ну конкретика, чтобы не было такого, что я там говорю про тысячи, да, где-то... Раз ты цепляешься там вот за там, 100% Еще где-то такие вещи Поэтому ее проговариваю, чтобы было понимание То есть и в этом чате сотни людей Делятся своим опытом Кто-то тоже только вчера пришел Кто-то два года уже в чате находится В каждом чате, в каждом регионе Есть более 30 правоведов Которые во, все, во всех чатах находятся То есть те люди, которые работают э, То есть для них... Э, Жизнь, они то есть, не работают по найму, где-то на кого-то, они полностью участвуют в жизнедеятельности сообщества «Правовед себе в том или ином виде. То есть в виде программиста, в виде консультанта, в виде менеджера, там, в виде блогера на канале YouTube, то есть разного качества люди в сообществе. Так или иначе, как бы себя проявляют и выполняют определенную функцию, как вот в часах разные шестереночки, но в целом они все вместе выполняют одну функцию, чтобы весь механизм работал. И здесь также. И ты начинаешь там <coughs> общаться, перечитывать историю чата, видеть похожие ситуации со своего рядом региона. Там люди соседней, ну, на соседней улице там знакомились в чате у нас, а живут на соседних улицах друг друга, не знали. Люди объединяются, снимают офисы, там покупают совместно какую-то технику для печати документов, вместе в суды начинают ходить. То есть «Правед Сибирь» – это всего лишь площадка людей по объединению, по интересам. Да, я понимаю, я понимаю. Все, что ты говоришь, я совсем согласен, это я все понимаю. Это все понятно. Вот просто хотелось это еще раз от тебя услышать, как основателя этого движения. Вот, я понимаю, что это площадка, это, вот, и это целое mm -hmm. сообщество. и э, Пакет, наверное, но ну, я так и предполагал, что это действительно это вход, вход в сообщество. Там, да? вот, и, то есть ты можешь как физлицо сам свои вопросы решать, можешь кому-то помогать, а можно еще как-то подключить там, то есть, контору mm -hmm. правоведческую, там, да, ну, юридическую там, правоведческую который бы там занималась оказанием услуг. Тоже возможно так ведь? Да, тебя никто ничем не ограничивает. Действуй как э, твоя совесть, как твой разум там позволяет тебе жить и все. Вот. И смотри, Владимир, что-то первый вопрос. То есть э, э, мне самому интересно свои вопросы решать, но есть у меня команда юристов, которые адекватные люди. И я бы хотел как раз переключить с вот этой матрицы, с матрицы старой вот этой матрицы, переключить как раз на правоическую матрицу, вот, чтобы а они хотят, но как раз я им скидывал примеры судебных решений. То есть они глаза, конечно, выпучивают, то есть там удивляются, вот изучаем. Вот, но им очень интересно, и, конечно же, у них есть желание, но и, вот, и есть желание работать в этом ключе. Вот. И, но они, контора, то есть я бы хотел, чтобы у меня в городе появилась такая в офлайне контора, которая бы как раз работала вот в этом ключе. То есть люди а, приходят, то есть не все имеют возможность а, а, с современными технологиями ладить, там, не все имеют возможность там Skype, есть э, целый пласт. И для них они бы тоже хотели там, получить возможность там, раскредитоваться, а, избавиться там, от этого ярма. Вот. А для них нужно как раз вот... К сожалению, наверное, чтобы прийти в офис, обратиться, проконсультироваться. Ну, такой конторы в Чебоксарах нет. как раз у меня предложение, возможно ли переключить контору на рельсы правовеческую, там, да, вот как раз на алгоритмы, которые нет. ничего невозможного, но это должно быть их желание, они это сами должны сделать, наполнившись знаниями. все. Скажи, пожалуйста, есть ли сегодня такие примеры контор, которые там работают в этом ключе, оказывают услуги населению там? И те те это... люди, я отвечаю тебе сразу, не можно там не разворачивать вопрос. Те люди, которые пришли к осознанию, кто они есть на самом деле, так же, как вот у, у меня, да, сообщество «Правовед Сибирь», у меня нету никаких офисов, я не плачу никакую аренду там и так далее и тому подобное. Зачем кого-то кормить? Тех, которые просто паразиты. Те, кто сдают в аренду, это паразиты. Те, которые э, закладывают проценты там в товары, это тоже паразиты. То есть все, кто наживается на чужом творческом труде, это все паразиты. Так же, как и банкиры. Ну Это понятно. Но тем не менее, ты за, за ее услугу платишь денежку, за, то, за чужой труд платишь денежку. За то, что а кто-то разбирается с тебя, ты же тоже платишь денежку. И здесь то же самое, что войти в эти сообщества, ты тоже платишь денежку. там. <coughs> не, это понятно. Я про то, что как бы я не контролирую, не занимаюсь там именно развитием вот этой офисной традиционной как бы, темы. Вот о чем я хотел подчеркнуть. Ввиду вот этих причин, чтобы не кормить паразитов, которые будут сдавать мне офис в аренду. И, и я понял, Володь, давай вот этот момент допустим. Осознание такое, что ты абсолютно прав, и я тебя полностью поддерживаю и сам точно так же считаю. Но э, все-таки этот вопрос сегодня, к сожалению, пока остается актуальным, ввиду того, что я тебе сказал. Потому что есть э, целый пласт населения, которые не могут... Там, э, э, э, не, нет выхода в интернет. Но ну, это взрослые... Нет, не, не, не, нет людей, которые не могут. Есть только люди, которые не хотят. Но... Ну, я по себе просто скажу. Вот мне, когда задают вопрос, есть ну, чего-нибудь, что ты не можешь? Я говорю, нету, я все могу. Мне вот, Если мне что надо, я просто беру и делаю. Я не ищу оправданий, там, чтобы за меня кто-то сделал. Я все делаю сам. Ну, Владимир, да, давай, безусловно э, так, но тем не менее, пока, к сожалению, реалии таковы, что... В офлайне в офис, ну это вот нет. А, ну вопрос. Реальность. Вопрос, это я не вижу в целом. То есть я свою точку зрения высказал. Если ты считаешь как-то по-иному и хоч хочешь делать по-иному, делай. От меня-то что ты хочешь услышать? Я не пойму просто, что ты хочешь услышать от меня. Вот ты отстаиваешь этих юристов, как бы, то есть вот эту офлайн, как бы, тему. Да делай, я же не против, я просто свое отношение высказал, почему я так не делаю, и все. Угу. Ну я понял, я понял тебя. То есть, в принципе, это, это уже их дело, как они хотят. Да, да, каждый сам волен поступать. Я не нарушаю закон свободы воли, никому ничего не навязываю. Ну, это понятно, это Вопрос вот, говорю даже не в этом просто то что вот есть ребята они работают в этом ключе я просто их переключаю на этот ключ чтобы все мои другие могли также взаимодействовать пусть прокачиваются ребята чтобы набирались опыта вот самое главное компетенции набрались чтобы набрать uh -huh. компетенции но хотят они в таком ключе работать пусть работают мне например импонирует конечно мне для этого офис не нужен мне вот я могу в онлайне все работать, делать и, как ты говоришь, не кормить паразитов, то есть мне этот путь, конечно же, ближе, но тем не менее рассматриваю такой вариант, чтобы пока пусть ребятки поработают, дать им инструменты, чтобы они работали вот в таком ключе, в правильном ключе, несли благо, то есть рассказывали людям, что, что такое есть банки сегодня и что их деятельность это сегодня, ну, мягко говоря, там незаконная. Да уже как бы все, э -э, точка невозврата у нас <coughs> прошла, это был конец 2017 года, <coughs> потому что уже даже на популярных каналах, у которых подписчиков там по полмиллиона, по миллиону, по 200 тысяч, которые всякими новостями политическими занимаются, все, уже начали читать вот эти лекции о том, что кредитов не существует. Да. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> yeah. Судьи обращаются, там, помощники судей, судебные приставы, э, всяких разных правоохранительных структур, подпол, подполковники, генералы, председатели комитетов. То есть просто ну, куча людей, которые уже прос, проснулись. Потому что до каждого это дошло. А дошло тогда, когда его самого пригласили в суд. Ну, потому что, вот, допустим, муж с женой да, на каких-нибудь должностях. Кто-то из них один уходит на пенсию, а у них кредитов и ипотек было набрато под эту зарплату, под завязку. Плюс под взятки еще рассчитывали. Им давали, как бы, ну, кредиты в таком объеме, больше их зарплаты даже. Потому что в разных банках брали. Раз человек ушел на пенсию, его обрезали во всем. И денег стало не хватать платить. А банк-то не будет, ну, как бы, с вами, ну, разговаривать там. Есть что брать, пенсию отбирать, зарплату у поручителя, у мужа там, или у жены. Все, их тянут в суд. Они давай искать в интернете, как от этого отбиться. Все, обращаются к нам. Начинаешь им давать эту информацию. Они сначала первые полгода они вообще принять это не могут. Потому что ну противоречит их всей жизни, там их карьере. Но потом проваливается монетка в голову, как копилку. И все, и человека уже не остановить. <свят> Он наверное, рвет и мечет. Примеров тоже куча. Поэтому, да, вопрос времени. и Юристы переключатся. Потому что они такие же люди, как и мы. Просто э, они воспитывались э, ну, в той теплице, в социальной теплице, которая, в которой они сейчас работают. И вот видят только, что так можно зарабатывать деньги. На самом деле, то есть... Деньги даже и не надо зарабатывать. Их достаточное количество вокруг нас. Просто mm -hmm. они сегодня у кого-то другого. Нужно просто создать механизмы, когда эти деньги будут у всех. Как минимум в каком-то э, равном э, пороге, там минимальном. Ну, допустим, чтобы у каждого там было по 30 миллионов рублей. У каждого. А уже выше там зависит от твоих способностей. Хочешь больше там, делаешь больше дел, больше работаешь, больше созидаешь, mm -hmm. больше пользу принес. Но exactly. первичные потребности, питание, жилье, обеспечение детей, одежда, там, они должны присутствовать. То есть это должно давать государство, если уж так говорить. Либо община, если мы будем в общине объединяться. Что ну, мы община, сейчас делаем. Строя, да. Родовой, а потом родопульменной. Ну, это да, это уже тема другого разговора, наверное. Вот, а касательно этого разговора, в принципе, я тебя услышал. Вот, а мне тут ВКонтакте я вышел на девушку Марина Максимова, она мне скинула ссылку там на аукционную скидку, Вот, покупку пакета. А что значит аукционную? А, не аукционную, акционную. Ну, а акционная. Да, Первый 90... раз слышу. 90% скидку. 90 скидку. А, это сайт мошенников. Они а. рассылают по электронным почтам в интернете, используя э, всякие спам-рассылки про эту акционную скидку. Э, мы их проверяли буквально неделю назад. Э, отправляли 3800 денег. Э, человек получает Ага. Человек получает ну, не тот набор документов, который у нас имеется. То есть это просто разводилово, это не наши люди и даже там нету личности, то есть даже невозможно было установить, что за человек, фамилия, имя, откуда, с какого региона. То есть это фишинговый сайт, очень похожий на ваш… А они это... просто заскринили все с сайта, это, же, это видно ну, обычным взглядом, что это просто скрины. Uh -huh, uh -huh. То есть это не в, не в кривых сделаны там да, иконки вижу, там скрин, и так далее, просто... а просто скрины. Uh -huh. То есть, Но да. опять же, да, вот была ну, планерка в устной форме в чате у нас, ну, лидеров сообщества. И ребята такие мне говорят, блин, надо там за домен заблокировать, написать им заявление там, все забанить этого там, ну, мошенника и туда-сюда. И Я говорю, ребята, не бывает худо, без добра. Научитесь не отрицалого видеть, а позитив вокруг видеть. Люди делают огромнейшую работу. Огромнейшую работу. Вместо нас рассылают это там по всем каналам связи. И что они делают? Они продают наше имя, наши ссылки на группы, на сайты. Вот, видишь, мы же с тобой разговариваем, да, сейчас как вот. Бы что нас то есть они нас рекламируют но эти люди они глупо делают почему потому что они получают всего 10 процентов а могли бы получать 50 процентов потому что у нас 50 процентов реферальная партнерка uh -huh. вот и вся разница я говорю не надо ничего делать ну, я вас знаю давно, я просто наблюдаю сейчас смотрю параллельно. Выскочил вот этот сайт, очень заинтересовался, думал, надо с тобой поинтересоваться, я твое мнение услышал. Ну, я... понимаешь, как бы, когда мы становимся... Ну, у нас в газетах про нас уже всякие статьи пишут, и в интернете статьи всякие выкладывают, и помоями обливают, кто-то позитивные статьи выкладывает. То есть, как говорил Макхат Маганди, то есть сначала над вами там, что, смеют, они замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете А борются с нами кто? Определенные наемные структуры, которые платят за это деньги с бюджета И они создают вот этот негативный информационный фон Им без разницы с кем бороться там и против кого работать то есть люди, даже люди, которые эту работу делают, они-то сами ни в чем не виноваты. Но вот он профессионал своего дела может вот заниматься вот этим продвижением вот тех ну, действий, которые он делает в интернете. Он учился на это пять лет, там десять лет в институте, допустим, и устроился на работу, в организацию. И просто делает свою работу. Он не плохой и не хороший, просто ему нужно кормить себя и свою семью. Согласен. Да. Так. У нас до конца января 27 тысяч полный пакет документов в январе там ну 38 уже будет по старой цене. Просто на январь на то, что праздники, морозы там активность маленькая, зарплаты у всех там доходы уменьшаются в январе. У людей по статистике мы сделали такое понижение вот, до 31 января 27 тысяч да. угу. ясно то есть и как бы 27 тысяч ты покупаешь пакет ну, документов там ну как ты говоришь асбук там и грубо говоря там возможность присоединения к чату и то есть грубо говоря вообще все что на сегодняшний день есть в сообществе ты все это получаешь доступ ко всему сообществу к людям, к контактам, к чату. Там плюс еще дополнительно есть чаты. Люди образовывают там в чате, спросишь там кто-то по ЖКХ, кто-то там по судебным приставам, кто-то по ГАИ организовывает чат, кто-то по пенсиям, кто-то по кооперативам, там еще. То есть, все уже ну, идет, как бы веер такой Спасибо. распускается в разные стороны. И во всем этом можно участвовать и себя проявлять. Кто-то из обычного пользователя потом переходит в руководители какого-нибудь отдела, какую-то нишу занимает ту или иную, потому что ну, руки нужны круглосуточно. Ну, реально не успеваем обрабатывать потоки. Я вот два дня практически там глаз не закрывал, чтобы обработать все сообщения, и они просто бесконечны. Только на два часа закрыл ноутбук, там съездил по делам с ребенка на тренировку свозил. Приезжаешь, и все, и у тебя опять там 6-7 часов работы по обработке входящего трафика. Владимир, смотри, чем мы обладаем, то есть и чем я занимаюсь? Я возглавляю себя здесь региональную федерацию спортивную. Вот. Потом развиваю тематику такую, наверное, может быть, слышал древнеславянский тренажер плат провела по подготовке воинов. -ку. Да, я уже больше двух лет продвигаю правила. Вот сегодня занимался буквально с тренировки в обед. А я вот как раз уже на ну, один из самых старых, кто эту тематику знает, вот как только появилась там от профессора Володарского. Вот, я его семь лет назад построил тренажер, то есть имею опыт, и вот как раз занимаюсь а, тем, что строят тренажеры. Вот строил, а, я их не, не металлические, я строю я наверное один из единственных, кто строит вот такие из бруса, деревянные прям красивые оформленные. Ну, мы, да. мы из, это, из бревна из круглого делаем, то есть из разного калибра под да. индивидуальные тоже заказы. Да да вот и хм. вот как раз вот. Ну, сам занимаюсь тем, что правлю людей, мы тоже здесь, в Чуваши, в Чебоксарах. Вот, и а, как раз помимо этого, еще что еще имеем опыт. А, у меня есть команда ребят, которые там и программисты, и а, программные продукты, то есть и сайты мы пишем, то есть ребята, а, то есть и, и есть понимание, то есть ребята, продукт-менеджеры, то есть могут а, сделать хорошо сайт можно написать программное приложение, то есть для платформ Apple, для платформ Android, то есть перевести формат общения на другой уровень, то есть там, да, сделать какое-то приложение очень удобное, которое было бы там у каждого в кармане что-то, что-то, что-то типа круглосуточного круглосуточной правоведческой помощи можно сделать, то есть есть предложения интересные мысли, которые в принципе на единых рельсах можно было бы сделать все зависит от, от, от, от, ну, от вас. Нет, так от... а мы все принимаем. То есть, да, чего, даже вот ты каких-то вещей да, называешь, которых сегодня нет, потому что просто нет человека, который бы это делал. Я понимаю, что в мире есть всякие люди. И то есть, все, что мне нужно, уже давным-давно существует, как бы создано да, Творцом. Но э, мы просто еще не встретились с теми или иными людьми, не пришло время и так далее. Mm -hmm. И я не, как бы никому, я не занимаюсь поисками людей. То есть э, приходят люди, и каждый занимает, э, занимается то есть, тем, что хочет делать, то, что у него лучше всего получается. Mm -hmm. Поэтому если люди такие есть, Uh, и они действительно хотят в этом участвовать Ну пусть участвуют, спрашивают, как бы делают, показывают Презентуют для всего сообщества свою идею Там как бы нет проблем, пусть реализовывают Причем каждую вещь можно монетизировать Даже вот как допустим взять автоматизацию да, <coughs> Я вот давно хотел, чтобы страница в социальных сетях работала Без моего участия создавала трафик ну и появился через э, полтора года в команде человек, который, э, ну не знаю, ну вот просто раз и появился в команде. И говорит, вот надо вот это, вот это вот так вот сделать. Что для этого? Ну вот столько денег, вот это туда, это сюда. Вот это купим, вот так будет работать. Все mm -hmm. показывает на том, что он уже до этого делал. Ну, Все да. без проблем финанс... профинансировали, там, ну за полгода в рассрочку, там по чуть-чуть там инвестировали в это все совместными там склаченными деньгами, все запустили процесс, ну вот он обошелся процесса, автомат... ну именно роботизации в 700 тысяч рублей, и я сижу и понимаю, что а мне же еще этому человеку нужно зарплату платить, как бы получается, как бы с продаж пакетов документов, но я привык к тому, чтобы доводить, знания человека, его функцию вклю, вкручивать в общее дело так, чтобы у него было самообеспечение, чтобы он сам, как бы, вот эти финансовые потоки на нем замыкались, чтобы я в этом не участвовал. То есть я поучаствовал как организатор, а потом как бы отключился, и у человека все хорошо. И я ему говорю, так, а зачем мы там виртуальных каких-то ботов создаем, обрежаем, там, тратим на это время там, чтобы эти боты потом в социальной сети создавали трафик на сайт Прововед Сибири. Если у нас есть люди со страницами своими собственными, у них свои партнерские ссылки, почему их просто взять и, ну, и не поставить на автоматизацию? Но просто то, что это будет приносить пользу людям в их других проектах, люди же разносторонние, то мы будем просто брать небольшую абонентскую плату 2000 рублей в месяц. И все, и люди пошли, вот на сегодняшний день там порядка 90 человек за месяц, которые приобрели автоматизацию. И mm -hmm. довольны, потому что у них в день там по 50, по 100 новых друзей добавляются, и там сообщения пишут, люди интересуются тем, что у него размещено на странице. То есть создается поток. И mm -hmm. эту абонентскую плату я просто людям перевожу, отдаю им как заработную плату. И мне теперь самому не нужно платить заработную плату со своего кармана. Ну все правильно, я сторонник того же самого, что те процессы, которые можно автоматизировать, должны быть автоматизированы. Также вот, допустим, взять паспорта СССР. Я эту тему протоптал с людьми, повстречался, профинансировал, где-то помог, там где-то билетами на самолет не было денег там, у человека. Все, организовал процесс, все, несколько паспортных столов начали функционировать, люди стали получать паспорта. Сегодня я как бы, ну, вообще там не принимаю никакого участия, все без меня работает. И я просто доволен тем, что я как бы это организовал и помог, хотя я даже не имею никакого финансового там оттуда притока. Mm -hmm. Mm -hmm. Я самодостаточен уже давно, и поэтому меня не интересуют космические там какие-то бобосы там какие-то там яхты и так далее я просто помогаю каждый день людям находить себя ну то есть перешел в другое качество я понял тебя да то есть очень интересный твой подход мне он он мне импонирует то есть я разделяю твою позицию в предпринимательстве я тоже то же самое то есть я много чем занимался какими направлениями и социологическими исследованиями и мини пекарня у меня в свое время была сейчас вот федерацию возглавляю за свой счет, то есть тащу молодежь. вот И то есть, есть опыт, и во всех процессах я приходил к тому, что все эти процессы э, нужно их автоматизировать, иначе просто в текучке погрызаешь просто, и можно зашиться просто на элементарных действиях, вместо того, чтобы думать э, о творчестве, соединении. Да, да, да, да, да. Вот. А по этой и по правовической деятельности я вот вижу, что очень правильное направление. Прям оно меня цепляет. Я вижу, что алгоритмы правильные. То есть пока до конца не могу сказать, потому что ну, не проработал, проработаю, но я пока вот по наити, наверное, чувствую, что оно близкое. То есть, и, и ты как говоришь, то есть это ну, близкий подох человек там, да. Вот. И есть мысли, как это сделать, то есть более можно сказать, наверное, интересно для людей, там, да, может быть какие-то новые продукты то есть как интегрировать и вижу что есть возможность параллельно и там, и заработать на этом вот. но в первую очередь сделать что-то интересное продукт интересно вот есть у меня мысль одна интересная это как раз хотел тебе ее озвучить это создание сервиса сервиса там да на основе правовечит то есть правец сибирь то есть сервисы то есть, когда ты звонишь, по-другому правовед в телефоне, правовед в кармане у тебя, <связь> когда ты по любым вопросам можешь позвонить в круглосуточную поддержку и получить квалифицированную поддержку. У нас это заложено в процессе развития, то есть разработка собственного приложения для смартфона. Да, а вот я тебе как раз и говорю, то есть у нас есть опыт, то есть мы уже эту дорогу проходили, то есть знаем, как это делать, сколько это стоит, каким образом, как это должно работать, то есть если интересно, мы можем эту тематику проговорить с тобой, подумать, может быть что-то интересное получится. На сегодняшний день просто это не актуально, по причинам того, что недостаточно рук. Вот просто Туда будут звонить, но никто им не подымет трубку. Потому что поток людей, которые с проблемами, он по экспоненте. А количество появляющихся специалистов, правоведов они линейны. И они расходятся, то есть как получается в графике. Нужно все-таки презентацию какую-то сделать, чтобы понимать, почему это актуально. И как раз это уже сегодня актуально. Ты же сам говоришь, клиенты растут, растут по экспоненте, а сервис автоматизированного по решению этих вопросов до конца еще не проработанного, нет. Не, он пишется, сам сервис по автоматизации пишется, но круглосуточный контактный центр, он просто не... Ну, те, кто люди уже задействован и могут выполнять эту функцию, они и так круглосуточно, у них телефоны свои личные звонят. Скайпы, телефоны, ВКонтакте, там социальные сети, Вайберы, Ватсапы. Понимаешь? То есть как бы Значит, ну... нужно создать э, что-то типа, но ну, если не школа, так э, создать э, коллективчик, так, такой, которых посадить ребят и в круглосуточном формате, чтобы они работали чисто, на, чисто только в этом сервисе. То есть это, это технически это возможно сделать сегодня, но какое-то время нет, потратить. Тех, да. Технически я понимаю, что все возможно. Но я при, э, живу по природным. Я нелинейный человек. то есть У меня нет уставов, приказов, инструкций, трудовых книжек, то есть какой-то организационной деятельности нету. Все происходит естественным, природным образом. Каждый человек делает то, что ему нравится. Нету, никто никому ничего не указывает, не приказывает, что ему делать, понимаешь? И чтобы вот то, что, о чем ты говоришь, появилось, должны появиться такие люди Но опять же, люди, которые получают правовые знания, они становятся свободными И они не могут работать по графику, просыпаться по будильнику и так далее и тому подобное Это другого качества уже люди Поэтому здесь вот расходится вот эта картина ну, вот, может быть, я немножко не до конца выразился, может быть, я по-другому представляю это, но, то есть, тот mm -hmm. человек, который занимается сегодня правоведческой деятельностью, может, он может э, помогать, он может нести помощь, а он может получать э, дополнительную мотивацию, то есть, ну как, э, фи финансовую мотивацию более высокую, работая в таком телефонном сервисе, в круглосуточном режиме. Это же сервис, его можно сделать. То есть вопрос монетизации, то есть в принципе это тоже тут решаемый. Вот. И... Зачем человеку получать заработную плату, работая на телефоне, там, ну, допустим, даже 10 процентов от продаж, если он сам непосредственно, используя социальные сети, продвигает свою партнерскую ссылку и получает 50 процентов от продаж? Человеку становится неинтересно Человек всегда будет стремиться там, где выгодно До момента своего, пока не станет богатым Ну, условно богатым, у каждого это своя цифра там Или какие-то материальные ценности То есть тебе, мне это понятно Мы уже как бы перешли за этот порог И мы самодостаточны но те люди, которых ты вот сейчас опять говоришь всегда, ну вот про наемных, про наемных сотрудников, они все равно будут идти туда, где слаще, где вкуснее, где выгоднее. Выгоднее самому продвигать партнерку и ну получать хорошо. 50%. Я продвигаю партнерку там, да, то есть и я человеку даю что-то, я ему даю пакет, где он опять сам же ручками, ножками все делает. Так ведь? Вот? Ну... Ну да, а, а вот он говорит: ну, вот я ну, не совсем, вот я не совсем вот в этом разбираюсь. Я вот э, готов какую-то сумму заплатить. Но ребят, сделайте за меня, напишите, то есть там помогите, я подпишу. Просто вот, Очередь вот. больше ста человек, тех, которые хотят, чтобы за них сделали. Нету рук, которые будут делать. Но физически нету столько количества людей. Я же говорю: обращение тех, которые хотят. Чтобы им помогли, они по экспоненте в графике. А количество вырастающих правоведов, созревающих, они линейно растут. Так может быть, значит, пора школу открывать? Вопрос в скорости, понимаешь? То есть, чтобы человек получил знания и вышел со школы, нужно... Допустим год, да, и потратить этот год на определенное количество людей Там 10, 20, 30 человек За год, за год придет там миллион людей И вот эти 20 человек, которых ты научишь На которых потратишь год Они все равно не смогут даже до конца своей жизни Этот миллион людей обработать Тогда какой выход? Нету никакого выхода, не надо его искать все происходит естественным, божественным образом, так как происходит. Если человек действительно хочет решить свои вопросы, он начинает учиться и начинает решать эти вопросы сам. С нашей там консультационной поддержкой, с наставничеством и все. Все остальное решить за другого человека не работает, время изменилось, все, в прошлом вот эта вся технология. Это во-первых. Во-вторых, ты же сам прокачанный человек, занимаешься там направило и так далее. Ты же прекрасно понимаешь, что если ты за человека отработаешь его вот эти проблемы, протезы, протезы, проблемы, карму, ты 50% ровно половину прицепишь себе и будешь потом еще сам отрабатывать на своем здоровье, на своем материальном положении. А человеку за то, что ты как бы помог, и он сам не отработал вот этот негатив, который он получил, вот эту отработку, а за счет тебя ее сделал. Он пойдет на второй круг, только у него еще больше будет проблем. Я это проверял изначально, когда правовед начинал. Я это знал, но у меня не было своего собственного опыта. И я... Помогал сам людям заполнять документы, ходить за ними в суды по нотариальным доверенностям, а потом получалось, что у меня пропадали деньги, у меня ухудшалось здоровье, у меня в моих близких, семье, детей и так далее, потому что я цеплял вот эту отработку чужих людей. Нахрена ну, мне это надо? Чужой кармы, да. Конечно. И причем это не тебе не хорошо, не ему. Это временно хорошо вам обоим. Он тебе заплатил денег а ты за него сделал работу. Но проходит время, и баланс духи уравновешивают. Вселенная природа сама все уравновешивает. И человек тот, за кого ты сделал, он заходит на второй круг. И если у него была проблема с кредитами, то у него потом проблема вообще там. Уголовная э, статья, он где-то в каком-то месте появился неправильно. Да, он не виноват, но его посадили в тюрьму. Потому что он не захотел сам решить свои проблемы. Или там по здоровью он уронился, там руку там оторвало ему где-то в аварии, или еще что-то. Но так устроен мир. Все, что мы получаем, мы должны сами это проходить. Но использовать учителей. Потому что я сам прекрасно знаю, что э, развитие полноценного без учителя не может быть. Почему? Потому что вся окружающая наша жизнь это борьба с самим собой и все. Ты борешься постоянно со своим я могу или не могу ленивый не ленивый буду делать не буду делать там нравится не нравится постоянно борьба с самим собой и ты до какого-то момента у тебя хватает силы воли чтобы добиться определенных результатов но потом это как вот знаешь отрезать себе руку такой ну пример да ну какой-то еще можно пример привести ну, адекватно, нормальный человек, он сам себе не сможет отрезать руку. И вот в этот момент, когда вот на такой рубеж ты приходишь в развитие, тебе нужен учитель, который тебя возьмет и переведет через эту пропасть, которую ты не боишься перепрыгнуть. То есть ты в любом случае столкнешься э, с этим моментом. У меня это было 4 года назад, когда я вроде бы, ну, все знаю. Не пью, не курю, там, продвигаюсь, там, приношу пользу. Но я буксую на месте, роста нет и все. Потому что происходит борьба с самим собой. Не хватает духу где-то в чем-то взять и как бы дальше сделать шлаг, шаг на следующую ступень развития. И появляется учитель. Учитель приходит, когда ученик готов. Прямо в офис приходит незнакомый для меня человек и становится моим учителем, наставником. И все, я пошагал дальше. Уже в бесконечность развития. То есть он меня просто взял и перевел за руку. так что отходи от этих традиционных шаблонов и просто по природным законам конам по конам нужно просто все продвигать и двигаться и не надо даже вообще жалеть вообще никого не надо вот то есть у тебя сейчас складывается как бы ну у меня вот внутреннее ощущение что ты хочешь просто всем помочь я почему в начале разговора спросил а ты спросил у этих юристов они сами-то хотят Помочь-то можно тому, кто искренне сам хочет э, решить свой вопрос, но просто у самого недостаточно знаний и какой-то силы. Но юристы больше хотят, наверное, заработать на этом. То есть, что, что юристы хотят? Они хотят найти инструмент хороший, который вроде и помогает действительно людям, и копеечку им приносит. Я в жизни в своей видел... Ну, не знаю, наверное, тысячи встречал юристов, общался по уголовным, по гражданским делам. С большим опытом, уже на пенсии. но поверь, вот, ну, как бы, верь, не верь, но я не видел в их глазах ни у одного счастливых глаз. вот просто я не вижу в них счастья. Да, у них в каком-то там авторитете, там постоянно кому-то нужны Постоянно где-то двигаются, там что-то куда-то ездят, там что-то помогают, что-то пишут Вроде им платят нормальные деньги Но у них несчастливые глаза Потому что они постоянно отрабатывают эту карму У них то проблемы со здоровьем, то близкий разбился в аварии То где-то кто-то умер, то еще что-то Они постоянно платят и платят и платят за чужую карму Все юристы да, да, да, тут тоже соглашусь с тобой Есть такое Так что так, так. Ну, что, Пока э, формат э, сотрудничество, это партнерская программа, да, реферальная? Да, начни с, э, с себя сначала, то есть начни наполняться И вот когда твой графин э, начнет переливаться через верх то уже будешь, как бы, думать, как э, то, что будет переливаться, передавать другим людям. Пока ты и сам еще вот в этой области пустоват. Наполнен, да, то есть не пустой, как вот большинство приходит, но все равно через край графин твой не переливается в правовой сфере. Согласен, да. Хорошо. Услышал тебя, Владимир. Благодарствую. От души во благо. От души во благо, в душу, да. Благодарство. Ну что ж, тогда ссылку ты мне скинул до конца января 27, да? Да, тысяч? да. 27 тысяч. Так. И потом скидываю э, скриншот, скан, скан копия чека. Угу, все. Отлично. Хорошо. Тогда сейчас я все это переварю и попробую своих юристов вот этих как раз на этот ключ перевести их угу, угу. чтобы как раз я до тебя понимаю даже удивлен что ты э, говоришь э, таким же языком да потому что мы занимаемся на тренажере правило ну, наверное Перелом у меня пошел тоже через тренажер То есть вот некоторые люди занимаются йогой, медитацией, еще какими-то вещами, чтобы там расти духовно Я никогда этим не занимался Потому что, ну, я как-то такой, как бы, люблю насиловать, слегка сказать, свой организм То есть, ну, вставить его в какие-то критические рамки Температурные там, в стрессы какие-то подвергать там То есть вот так вот чисто в физическом плане. И поэтому для меня вот, перейти и прокачать себя э, ну, во всех плоскостях было проще через тренажер правило, через боль, угу. через зажимы, через боль, через выправление там где-то перекосы какие-то там узлы и так далее. И вот через правило у меня пошел вот этот рост. Ну да, я плюс к этому к правило еще маржую, то есть я уже 12 лет вот, а на Крещенских морозах окунаешься, и так моржу потихонечку. тоже хороший инструмент, тоже радует меня. Тоже заряжает просто. Я говорю, есть два человека до проруби и после проруби. Есть два человека до провила и после провил. Вот таких два инструмента, великих, которые нам боги послали, и я благодарен им. Поэтому тоже вот. Правило, конечно, очень прямо радует меня эта тематика. Вот, и я такой. через Волчьи Хватку пришел к нему. Ну, э, Волчья, Хватка, да, Алексеев пишет, конечно, там, да. То есть я пришел. Э, э, Волчья хватка, это же впоследствии книгу я уже читал, но до этого я попал через профессора Володарского, такой в там вот, старый такой дедушка, но вот он рассказывает много интересных вещей. Услышал, попробовал, построил сам своими руками, хотя совсем не сварщик, но взял <зделал> сварочный аппарат, сварил конструкцию равную, вот, такую переносную, и тогда понял, что это вещь, просто невероятная просто. Такой простой прибор, тренажер, а такое да, творить с людьми, просто, конечно, да. И вот уже сейчас разработал свою технологию, свою технологию, свою методику выправки людей, вот, и... Как раз развиваю это направление сейчас. Вот. А я еще у Сидорова про дыбу читал много, как бы, но там вот именно дыба писалось, Поэтому у меня даже образ не возникал, думаю, как, ч. А, это Георгий Сидоров какой который... да, да, да, да. Ну, я с ним имел место общения пару раз, потому что я в свое время. Генерала Петрова концепцию общественной безопасности двигал в городе Томске. Uh -huh. И вот нас, а он же копщик, кобовец uh -huh. э, Сидоров, uh -huh. и мы вот пересекались в штабе партии, uh -huh. общались за одним столом, чай пили там. Uh -huh. да, да. Ну да, да, есть такое. Вот. Коп тоже <coughs> как снова. Ну, Нужно изучать все интересное, все. Да, это все ступеньки, последовательные да, все, ступеньки что нас сильнее, достойно внимания. Это инструменты, я вот их называю. Инструмент личностного роста, инструмент роста души. Да, да, да. Только это качественный инструмент, это не просто какой-то, это качественный. Вот по этим инструментам как раз и фильтруешь, какая душа у человека там, что ей интересно. К чему она склоняется? Ну, для меня, то есть, если человек провел там близок, это уже показатель. А, так, и подскажи мне, ты изучал сайт asgard.com? Да, ну, да. вообще смотрел, возвращение домой называется. Asgard.com? Asgard Я тебе сейчас вот в личку скину сайт. Вот, перейди, посмотри. Потому что вот... Обу, там правило и так далее вот когда я ну как бы ко мне пришел вот этот сайт в интернете я не помню даже как я на него там наткнулся и я начал его там просто вгрызаться пожирать там но ну, несколько недель точно там ну такое ну то есть Информация дается простая, но она настолько запакована, заархивирована, что потом там ну распаковка в голове происходит, там целых гигабайтов, терабайтов там архивов э, и укладки в текущую жизнь и мудрости там столько ну прям ну я в восторге это вот наверное не то что наверное, а на сегодняшний день для меня это самый источник знаний. Что именно? Ну, вот этот сайт а ты а, как вообще относишься к ведичке к ведическому мировоззрению я вообще всем? весь мир принимаю ну понятно то есть а ведическое устро, мироустройство ведическое как к нему относишься ну вот все да, равно что как сказать да. да вот как ты относишься к тому что вода мокрая но она же просто есть такая то есть вот есть это мировоззрение ведическое но вот оно есть да то есть ну, как можно как бы относиться? То есть оно скажи, есть скажи, во мне. Где-то в чем-то я придерживаюсь, да, в своих ежедневных там действиях, где-то не придерживаюсь. Ну, никто не идеален и так далее. А, ну, ну, это понятно, да. А вообще, вот такого славяниста читал Трихлебова? Я Знаешь, видео смотрел. Да, Алексей Васильевич Трихлеб. Вот у него как раз есть книга Кощенный финиста называется. Ну, вот это. Одна из альмаматор такая. Вот, вот надо такому человеку просто поклон до земли, конечно, за то, что такое время тяжелое, вот, сделал такой переломный момент, создал, после которого люди как раз начали просыпаться к своим истокам возвращаться, к корням своим. Вот. Книга у него тоже замечательная. Вот, то есть это, в принципе, я, к чему я говорю? К тому, что это все, в принципе, ты как белый человек, русский, рус, это наше родное, то есть ведическое, то есть э, веды это вот все есть наши корни вот я как раз к этому вот я не к тому что как бы там религии не религия, не, не, нет я не про нет такого то есть фанатизм какого-то там нет убеждений то есть я тоже все принимаю просто вот изучал все перелопать очень много что изучал и уже сделал свои выводы что что, что нам помогает, а что наоборот тянет? Не, больше. на если, если ты вот много чего изучал, то ты бы и в достаточной мере бы наполнился, да, всем изученным. Ты бы просто сейчас сказал, что э, чем больше я э, начинаю знать и понимать, тем я больше понимаю, что я ничего вообще не знаю. А так и есть. Это такой же принцип. То есть мера твоего понимания, да, она увеличивается и в то же время увеличивается, мер твоего непонимания. Да, сто, точки, это же сфера все, то есть шар. Чем, и чем больше шар, тем больше точки да. соприкосновения с неизведанным. Да, то есть чем больше ты узнаешь, тем больше у тебя вопрос возникает. А почему так? А почему не так? Вот. И, ну то есть мир, то есть как только ты а, эти вещи осознаешь Успокаиваешься с первого времени, конечно, же. я уже 10 лет занимаюсь самопознанием, то есть, кто я, что я, зачем, с какой целью, вот, и по жизни у меня уже, то есть, попадаются только, только единомышленники, то есть, только те люди, которые, ну, уже нужны мне, наверное, то есть, и я им нужен, то есть, подобное притягивается подобным, то есть, я уже, лет 10 живу, то есть по принципу, то есть я счастлив уже, все, вот, я родился, я уже счастливый родился, то есть я уже достаточно, то есть, сейчас единственное, то есть выполняю свою миссию, вот, и и служение мама... роду, служение Всевышнему, то есть сам, а, самопознание как раз вот и есть. Вот сейчас натолкнулся на то, что нужно правоведческая деятельность, то есть нужно с точки зрения а, права почему это важно, потому что ты как мужчина, ты должен быть хозяином, то есть ты должен нести ответственность в мир, в этот мир, а для этого нужно как раз знать, с чем ты работаешь, что, как устроено, защищать себя и близких, а вот для этого как раз, видишь, и мы с тобой встретились, познакомились с мыслями в виду. Да справа все и начинается, то есть как бы мы часто просто, так сказать, говорим там о каких-то написанных человеком законах, но потихоньку человек разгоняется в сообществе правовед Сибирь до познания законов мироздания. И тогда вот как бы, ну это уже хорошо и замечательно, когда он приходит к этому пониманию. И главное перевести просто людей в это состояние. Как вот мне человек пишет, а ты по, вот вчера, да, буквально, вот, вот просто в WhatsApp там, я, ну прям докопался. А ты пойдешь на выборы я говорю президента рф он такой да я говорю я живу в ссср как бы ну для меня вообще то есть это событие но ну как бы его нет просто для меня этого события он мне начинает как бы дальше раскручивать с другой стороны задавать вопрос не это я понимаю но ты-то сам как бы вот ну как твоя человеческая там ну гражданская позиция вот начинает что ну, то есть, если ты не пойдешь, то вместо тебя же что-то как-то примут решение, там твой бюллетень куда-то там засунут. Всем говорю, так, даже если я приду и что-то там напишу, то этот бюллетень так же само могут просто переписать под моей фамилией, роспись за меня поставить, мои паспортные данные, так же само там ну, проголосовать за того, за кого проголосовать. Зачем участвовать в том, на что ты не можешь влиять? Ну, зачем тратить свое время, там, силу, энергию, там, и тем более, как бы, вот этой черноте, там, копаться, там, еще и участвовать в этой черноте. Ну, как бы, человек так меня и не услышал, как бы, о чем я говорю, что ты сам есть Бог, и ты уже в раю, какой из тебя Бог, такой вокруг тебя и рай, что ты есть источник всего, что тебя сегодня окружает. Вот, ну, как бы, я ему там своими словами это объяснил, он так меня не услышал, он, ну, ведомый человек, потому что... Он думает, что там какие-то правители там что-то решают. Он до сих пор осознать не может, что он решает все сам, как ему жить. И неважно, в Китае, в Японии, там, в СССР, в Российской империи, если ты просто понимаешь коны мироздания, да мне фиолетово, где бы я ни находился, я везде себя чувствую прекрасно. А тем более, когда у тебя с собой там раскладной тренажер правило в машине, ты куда бы ты ни поехал, все ты постоянно в центре внимания там, и постоянно ты сытый, и одетый, как бы и на у тебя есть. Ну да, все приноси пользу обществу, и общество тебе будет, и у тебя все будет, ты будешь богатым, в самом широком смысле этого слова. Просто это каждый должен приносить, приносить, приносить пользу окружающему миру. И все. Этим. Больше ничего не надо. Все правильно. Да. Ну ты добро, что, уж часок прообщались, надо дальше тоже там звонки уделять да, внимание другим хорошим людям. Да. Благодарство тебе за внимание, за, за время, вот, за то, что ты делаешь. вот, Благодарю. Я рад, что есть такие люди, что мы не одни. Вот и я думаю, Бог на нашей стороне. То есть мы делаем правильное дело. Таких людей очень много. Когда я начинал править Сибирь, там мы с Денисом Залевским у него на кухне сидели два года назад и как бы об этом всем обсуждали. И когда у нас было первое э, э, вебинар там. На котором было что-то не более 15 человек, да, там, ну, как бы чат там состоял из 5 человек в скайпе э, после вебинара, и потом так медленно это все наращивалось, там э, не, ну неверие людей и так далее. Ну, как бы было одно. А потом со временем я начал осознавать то, что все люди, которые нам нужны для жизни, они уже давным-давно есть. То есть ты же было 10 лет назад, и 20 лет назад, да? Но просто да. сегодня только мы стыканулись. И так со всеми. То есть все, кто нам нужны, уже давным-давно есть. И все, что нам нужно для жизни, инструменты, деньги, обстоятельства, люди, все уже давным-давно есть. Просто приходит время, если ты правильно двигаешься, тебя судьба стыкует. И все, и вы дальше просто еще становитесь еще больше, еще мощнее. Причем, не помню, на днях э, какой-то материал изучал, э, и человек там пишет, что, допустим, вот если э, измерять меня да, в мощностях, ну, допустим, я цифра 3 в мощности, и вот ты, допустим, цифра 3 в мощности, но когда мы вместе объединяем усилия, это будет 3 в кубе. Да, да, да. А если все к нам плохо. еще такой же человек добавляется, то вот эта сумма еще в куб возводится. Эспонента. Да, да, да, да. Вот Ты... такой правило, да. Все верно, все верно. Ну ладно, все тогда, на этом завершим да. диалог. Благодарю да. за встречу, за разговор. Всех благ, здоровья, успехов и богатства. Здравия Владимир, всего доброго, на связи. На связи, пока-пока.